Это монетка Versa 8 для планетарной трансмиссии Shimano Альфани 8. И преимуществ у нее 2. Это то, что она существует, и то, что она работает. Дальше же все не так радужно. Начнем с того, что вся вот эта вот шикарная шоссейная конструкция из вот этих вот огромных рычажков она здесь нафиг не нужна. Она имеет смысл в трансмиссии с перекидной цепью, поскольку там дирейлер и пружина, тугая пружина в дирейлере, перекидывает цепь с одной звезды на другую. Чем пружина туже, тем лучше переключение, тем, соответственно, сложнее ее натягивать при помощи монетки. И поэтому делают такие огромные рычаги. Но проблема в том, что здесь трансмиссия планетарная, и здесь пружинка совсем шлабенькая. Здесь ее вот, блин, можно натянуть мизинчиком. Здесь она не выполняет никакой функции, кроме как для того, чтобы трос в рубашке не застревал. Но вот так вот надо делать, как у всех крутых шассирастов. Вдобавок, тут еще и свободный ход огромный, который я не могу никак объяснить. Вдобавок, здесь, как я не знаю в каком году, все передачки переключаются только по одной... Добавок здесь какой-то просто огромный ход, из-за которого, блин, нижним хватит, тебе иногда надо выворачивать руку, и ты. <клёх> вот. И еще об одном баге. Здесь, если ты переключаешь вниз передачи при помощи этого курка четенько, пем-пем-пем-пем, все нормально. Но если ты начнешь здесь тупить пальцем, то происходит соскакивание. Сейчас вы услышите такое ⁇ Трым ⁇,⁇ Бым ⁇ и мы на первой передаче. Раз, два, три, четыре. И мы на первой передаче. Опять же, если переключать вот так чётенько, раз, 2, три, 4, то все нормально. Если же э, ты начнешь вот здесь егозить пальцем, то оно будет соскакивать. Насколько я понимаю, это проблема детская вообще конструкции монеток. И все это давно решили. Э, ну, там, в монетках от Шимоны, например, но. Мы имеем то, что имеем. А, да, есть аналог э, для э, этой монетки. Тоже под чтобы как у шассирастов. Э, от микрошифта. И она стоит 200 долларов. Она есть в продаже. Это примерно треть от цены этого велосипеда. И вообще здесь вот эти вот курки, они... Понимаете, здесь нужен какой-нибудь сам шифтер, чтобы можно было переключать с первой на восьмую одним движением. А не вот этим вот заниматься может быть даже я его сюда поставлю вот короче такие дела ставьте только планетарные втулки планетарные втулки это круто забыл упомянуть про еще одну приколюху дело в том что когда ты делаешь рычажком вот так ты на самом деле не переключил передачу ты переключил немного ты поставил трос не в то положение в какое надо ты его подвинул чуть-чуть дальше, чем надо. И вот когда ты отпускаешь рычажок, он становится вот именно, вот именно там, где он должен быть. Это особенность конструкции монетки, которая ну, позволяет ей переключаться, но дело в том, что если в трансмиссии с дерейлером это как бы вот помогает, вот ты смещаешь дерейлер немного дальше, чем нужно, это как бы помогает цепи перескочить, вот на полсекунды ты его так держишь и отпускаешь, и все нормально то в случае с Таркой это не помогает нифига, это приводит только к лишнему износу управляющих пальцев. И то же самое здесь. Когда ты делаешь вот так, ты не поставил трос куда надо. Ты чуть-чуть его не дотянул, и только вот так ты переключил. Вот так у тебя трос стоит криво, вот так стоит хорошо. Так что да, переключение это не до щелчка, а это когда ты уже отпустил. Uh, и это отвратительно, да. Ну, если вам и этого мало, то я объясню, почему у меня здесь кусочек изоленты. Потому что вот эта фигня, она люфтит, и она дребезжит при езде, вот именно по всякому там асфальту. Блин.